конца и сын и святого. Дорогие братья и сестры, всех вас с свой днем воскресного. Сегодня у нас неделя преподобной Марии Египетской. Вот в четверг мы совершали, в среду вечером, в четверг совершали службу, которая у нас с народе номинует состояние Марии Египетской, вот, где был прочитан весь постоянный канон, полностью прочитывается традиционно житие преподобной. Вот. Мне хотелось бы сказать об этом несколько в ином ракурсе, потому что э, я с разных источников слышу э, такие э, заявления, но ну, сейчас вот в такое время, вот, опасно куда-то выходить, якобы. Вот. И вот парень Египетская в храм не ходила, жила себе в пустыне там, и вот мы тоже можем не ходить нам как бы не надо в храм, и не обязательно для спасения. Очень лукавое такое отношение ко всему. Мария Египетская э, в храм не ходила, но она 17 лет находилась в пустыне, обуреваемая э, различными искушениями. И после этого еще 17 лет пройдла в пустыне, не видя ни одного даже зверя, по ее же словам самим. Как можно сравнивать отрек преподобной Марии Египетской с тем, что мы просто в храм не пойдем? У вас в доме пустыне получается, что ли? Или вот это вот получить такой вот в пустыне, рядом с холодильником спив, например, да? С интернетом, с телевизором. Как можно это сравнивать? Какое может быть сравнение вообще? Никакого отношения человек, который сидит дома и никуда в храм не ходит, подвигу Марии Типетской не имеет. Рядом даже не может стоять. Мало того, сам подвиг преподносится так, чтобы показать, что силой Божией. Человек способен совершить такой подвиг. Самому человеку отдельному ну, невозможно. Вот она жила в пустыне, где не было пищи такой. На три хлеба ела много-много лет. Откусывая, отщипывая какую-то щепотку. Травой колючками питалась, воды толком не было. Много раз ей казалось, что она умерла, но она уставала. Как можно сравнивать этот подвиг с тем, что просто человек в храм не пошел, дома сидит и комфортных условиях почитывает там, например, Солтим. Ну вот так для успокоения души почитал и хорошо ему и сам себе нравится, весь доволен и у него все правильно получается, молодец, все хорошо. Но только само успокоение никогда не приведет к Богу. Терзание какое-то, когда человек беспокоится, что что-то у него не так, да, может привести. Само успокоение никогда не Сестры. Преподобная Мария Ебинская оказалась в этой самой пустыне после того, как достигла какого-то морально-этического здравственного дна, такого, какого, как она сама говорила, старцу за семьи, о том, что, ну, мне стыдно об этом говорить, и ты сейчас все услышишь и будешь просто убегать от меня. То есть вот такие вот, как бы, крайности, человек не находится здесь у нас не может человек спасти свою душу вне церкви вне храма вне причастия. не может невозможно этого сделать не нужно даже надеяться на это не ходит человек в храм не надо оправдывать это тем что он делал так вот. не хочешь не ходи никто не заставляет насильно нельзя человека привести к веру в храм привести насильно Спасти человека сильно нельзя. Нередко бывает, родители очень сильно скорбят о детях, говорят, вот дети там не так живут, совсем как хотелось бы, все вот у них не так, по мнению родителей. И пытаются на них влиять еще больше, погружаются какие-то конфликты внутри семейные и не могут ничего изменить, хотят спасти. Не можете ничего сделать, дети взрослые, они сами живут своим умом. Да, у них то, что они делают, и часть того, тех ошибок, которые они совершают, это на вашей совести. Вы дали им то, что они сейчас имеют изначально. Но не всегда бывает, и не, не, не бывает. бывает и так, когда человек вырос в самый благоприятный, пустой, в очень благочестивой э, э, семье и в то, в то же время живет э, совершенно по-другому. Так тоже бывает, как и наоборот, в семье грешников вырастает правильно. Пути Господне неисповедимы, по-разному все это складывается. Но насильно никто никак, никого не привел ни к вере, ни к спасению. Невозможно этого сделать. Поэтому оправдание придумывать не нужно для тех, кто вот посчитал, что вот ему не нужно. Не нужно, значит не нужно. Мы можем оскорбить, посочувствовать, но согласиться с тем, что вот и так тоже можно, нет. Знаете, протестанты живут вне причастия. Так вот посчитали, что им достаточно Евангелия читать. Бапдиисты постоянно читают священное писание, может быть у них немножко оно идет и где-то переделано, но тем не менее читают какие-то э, толкования, рассуждают об этом Богу. Но тем не менее находится вне церкви. Это тот же самый шаг от церковью. Сидеть вне, далеко, жить вне церковной жизни, вне причастия вне Евхаристии. Литургия переводится как общественная служба, такая общая служба. Евхаристия в переходе означает «благодарение». Как без этого человек может жить, спастись? Христос ведь сказал о том, что, вот, что если не пьете крови моей и есть плоть мою, вы не можете спастись. То есть без этого человек не спасается, не в состоянии это сделать. Почему священник покрестив младенцы, или даже взрослого человека сразу говорит, что нужно подойти к причастию прямо вот в самое ближайшее время. Потому что таинство крещения само по себе не может быть полным, если человек даже не приобщился к святых даров. А где святые дары еще взять? Кроме как? В храме. И есть исключение, когда человек тяжко болен и может прийти в храм. Тогда священник идет к нему исповедует и Но тут я говорю совершенно про другой случай. Человек может пойти в храм, просто не хочет, найдя себе причину. Что бы там кто ни говорил, какой бы авторитет ни имел этот человек, как он говорил, но вот я никак с этим не соглашусь. Без храма спасения быть не может. Нигде, кроме храма, соответственно, не можете получить Поэтому братья и сестры, мы можем и должны и восхищаться, и пытаться подражать подвигу преподобной Марии Египетской, но в то же время понимать, что мы живем в наше время сейчас, у нас есть храм, у нас есть соответственно э, совершать регулярные служение. и слава Богу, никто не запрещает этого делать, и без этого у нас спастись невозможно. Так будет бы, дорогие братья и сестры, не просто внимательно и слушать. Добрый, делательный слово Господне. Бог всегда прибудет с нами. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.